Авто Пятница. Программа о машинах и людях, которые их любят. 8 часов 33 минуты в городе Красноярске. Доброе утро, любимый город. Сегодня Пятница на календаре. Замечательный день. Два утренних будильника Сергей Уразов и Юлия Сосоева искренне приветствуют вас. Доброе утро. Мы рады вас приветствовать. У меня немножко понижается голос, потому что повышается температура в студии. Я имею в виду накал страстей. Да. Понимаете, происходит здесь Егор Фролов, координатор а, Федерации автомобилистов. Красноярске у нас здесь сейчас. Автовладельцев. да. Автомобилисты, автовладельцы. Автомобилисты, -автомобилисты, -автомобилисты. Юля, автомобилист, автовладельцы. Руль, четыре колеса. Все поехали. Какая разница? У меня нет автомобиля уже. Все, у уже Привет, Егор. Значит, вот тут такая новость. Серегу я откопал, да. не понимаю, в чем ее новость Да, разъясни, я тебе вот в двух словах Итак, в центре Красноярска установили таблички, разрешающие парковку после восьми вечера Слышал про это? Слышал, как раз вчера прочитал на одном интернет издании. Uh, ну, сам факт того, что устанавливают всего 15 табличек, mm -hmm. плюс на такие знаки, ну, это, знаете, это какой-то плевок обществу и плюс тому же бизнесу. И каким ведь, образом отбираются вот эти да, места? ведь а, они-то объясняют, что это именно для а, кафе и ресторанов, да, но если мы говорим кафе и рестораны, то... Да они до 11, а, если что, будут работать. Да, они, они работают, во-первых, у них э, основная прибыль на сегодняшний момент – это бизнес-ланч. Э, да. Да, это э, заехать кофе взять днем также ну проехаться либо а, встреча какая-то там во второй да. половине дня назначается я вам также сейчас расскажу новость которую я еще даже не опубликовал так говори эксклюзивная новость а, да эксклюзивная новость она считается ну по причине того что мы никому об этом не говорили о том что мы отправили обращение в Генеральную прокуратуру по поводу 80 знаков остановка запрещена в центральной части города которая зона действия перекрывает именно парковочные карманы, ну, они там как и платные, так и бесплатные. После чего мы уже получали ответ от Генеральной прокуратуры, что наше обращение направлено в Краевую прокуратуру. Краевая прокуратура также подтверждала о том, что они на сегодняшний момент занимаются расследованием. И вот уже вчера вечером я получил письмо о том, что Краевая прокуратура предлагает совместно с Федерацией автовладельцев, с ГИБДД и Департаментом городского хозяйства провести совместный рейд по всем нашим адресам. Адреса мы также пока не публикуем э, для того, чтобы все-таки Краевая прокуратура для Генпрокуратуры подтвердила факт нарушения, угу. э, привлекут, естественно, администрацию за данные нарушения. Плюс, если вы обратите внимание, я уже проезжал по некоторым местам, э, остановка запрещена с временем действия ее с 8 э, вечера там, до 8 утра, она тоже попадает под эти парковочные места. Вот представьте, когда прокуратура возбуждала дело в отношении администрации, так. то есть в этом же обращении также будет написано, как они обращались в администрацию, как они обращались к главе, как они ходили в суд, и действия их отменили из-за того, что закон уже устарел, о его принятии его обжаловать mm -hmm. невозможно. Но сейчас прокуратура нам также отвечает, что они в этом направлении жестко работают, и естественно тот рейд, который мы будем проводить, мы будем проводить с операторами, все снимать. Ну то есть все фиксировано, все чтобы да, документально да, чтобы... было все подтверждено. Да. После чего, как все подтвердится, естественно, и у нашей прокуратуры, и у генеральной прокуратуры будут веские доказательства возбудить новое ну, не административное дело о нарушении реализации платных парковок в центральной части города. Представьте, на вот эти все знаки, плюс разметка... Потрачено 2 миллиона рублей из бюджета города Который сейчас надо снять и положить В склад департамента городского хозяйства На снятие тоже будут потрачены бюджетные деньги Деньги, да, ну меньшая сумма, но в любом случае да. Да. Ну чего, а а вот... выгодное капиталовложение Знаки про запас есть Ну, как кто-то комментировал Очень хорошая форма у знака для дачи Хорошо закрывает бочку Да? Да А это вот которые круглые? Да, да, да это ж сколько бочек закрыть-то можно? А еще вот как раз, если вспомним про тот знак 327, который я снял на улице Кирова в этот вторник. Это вот остановка, стоянка запрещена. да. В этот вторник прошло заседание в суде Центрального района, где ГИБДД, к их, к сожалению, не могли предоставить утверждающие данные, что знак был установлен законно. Причем судья также согласилась с тем, что невозможно снять незаконный знак незаконно. Это то же самое, что Фролов пошел, подобрал мусор и сдал его в полицию. Определив, что это действительно знак, я отнес его в полицию, передал, но даже полиция мне не смогла дать какой-то открепительный талон, что они этот знак приняли по причине того, что не имея маркировки дорожный знак, он не является дорожным знаком. Это то, что я вижу. Смотри, логика умри. Я просто вот мне Егор уже второй раз это объясняет за утро. Я только, только сейчас до меня вообще доходит. Но ну, смотри... А как было вообще мог появиться тогда это знак? А, вы знаете, со слов вот как раз людей, которых оттуда эвакуировали, так. они говорят о том, что они утром вставали, знака не было, потом он появился. В этот же момент три или четыре эвакуатора со своими сотрудниками ГИБДД стали и давай эвакуировать автомобили. Ровно этот же мысль я рассказывал в суде, потому что когда мы получили этот ответ. Я отзвонился в Дорзнак, узнал, э, как можно быстрее убрать этот знак. На что мне пояснили, что э, аукцион на установку и обслуживание дорожных знаков еще не проходил. Если даже он сегодня произойдет, мы можем его снять только через месяц. Представьте, за этот месяц сколько бы эвакуировали бы автомобили незаконно. А, слушай, у меня, знаешь, другой вопрос. А сколько таких знаков в городе Красноярске находится? Мы очень часто выявляем такие знаки, пишем обращения, но здесь был курьезный случай, действительно, что э, просто, ну, на неоживленном участке э, сотрудники ГИБДД совместно с эвакуаторами э, Решили там, сделать бизнес, не направленный на безопасность дорожного движения Плюс, э, если мы уже говорим о бизнесе э, штрафов да, О том, что они у нас не нацелены на профилактику Они у нас нацелены на сбор денег да. э, Мы сейчас еще занялись вторым вопросом Установка передвижных видеокамер, которые у нас прячутся в кустах э, Это то же самое, что сотрудник ГИБДД в кустах Mm -hmm. Это... Uh полуавтомат, который настраивается сотрудником ГИБДД, где он стоит. То есть, можно в любом месте поставить на трассе эту передвижную станцию, фотографировать все машины и говорить, вы ехали там на 10 километре Енисейского тракта, да, а это часть превышением города. скорости. Да, да. А это часть города. И фотография только вашего автомобиля с вашим номером. Никакой географической привязки, привязки да. нет привязки к местности, где этот автомобиль ехал. Может, его сфотографировали там на хайвее, на каком-нибудь ну, скоростной да. трассе, где он там ехал 110, 10, а прикрепили знак 60. Ни одного сотрудника ГИБДД около такого передвиж... передвижной станции я не видел. Слушай, Егор, а По закону, ну по закону что От... должно стоять? В ну, первую очередь, знаки... данная передвижная станция она ставится без предупреждающих знаков, только на стационарных, плюс у нас на стационарных также не установлены Знаки, что производится фото- и видеофиксация. Да, передвижные станции ну, не обязаны оборудовать, но при этом при всем данная станция должна иметь опломбировку, поверку, плюс данная станция должна стоять ровно по уровню дорожного покрытия, то есть ровно на обочине проезжей части и около нее должен стоять сотрудник ГИБДД. Вы ну, такое видели? Самое главное, у нас еще должен быть в этом случае хайвей. У нас их просто нет. Егор, ты говоришь там, где-нибудь на хайвее. Где? Да на что я... ли? Я... я Японию вспомнил там. Есть хайвей. Там есть скоростные трассы, но это так. Это будущее. Это, в Японии. это далеко будущее. Потому что полиция до Японии еще не добралась. Слава но, богу. С... Но зато фиксируют на трассах э, и, скорее всего, привязывают к городской местности. Ну, как бы, с одной стороны, слушай, а что они с этого имеют? Ну, так, если будем говорить Смотрите, если говорить... Да, простым языком. Выполнение плана, составление количества протоколов или протоколов. Протоколов. Плюс это пополнение, естественно, бюджета самого ГИБДД, который потом отчитывается там в крае, а дальше в Федерацию о том, что да, мы выполняем план, мы делаем там столько-то фиксируем нарушений. Но вот, к сожалению, у нас не фиксируется, так как это сказано в законе о полиции, предупредить нарушение, превышение скорости, предупредить аварийную ситуацию. То есть не сам факт доказания, да, да. а факт безопасности движения. Да, действительно, надо то есть, исходить из того, что сотрудник ГИБДД, он все-таки надзорный орган, и он ну, пред, ну, предотвращает какие-то сложившиеся ситуации, превышение скорости и ДТП, из-за чего может произойти, а не факт того, что спрятаться в кустах и собирать деньги. В Калининграде в начале двухтысячных х годов ГБД ГАИ, тогда еще, они когда ставили эти передвижные пункты по регистрации с радарами считаю, стояли, они оповещали все радиостанции города о том, где в какое время будут стоять их сотрудники, для того, чтобы автомобилисты знали, где будет стоять сотрудник ГАИ и чтобы они там сбавляли скорость. Таким образом, они снизили аварийность на скоростных участках особенно на выезде. Из это, это одна из основных целей ну, они Д -д -д -да. сотрудничали сотрудничали с радиостанциями всего в Калининграде и всем сообщали. Об вот этом. посмотрите, я вот в Самаре очень часто видел, когда стоял стенд сотрудника ГИБДД с автомобилем из картона такой вырезанный, было он стоял около трассы, ну естественно те люди, которые в первый раз ехали и не знали, что там такой был, они скорость. снижали скорость, а <ithee> кто-то увидев, фотографировал. Было такое, да, и показывали сюжеты на федеральных каналах, что это было в целом по стране такая <laughs> Это Такой эксперимент, что, в принципе, на Западе это не важно, картон, не картон, люди все равно сбавляли скорость, потому что, напоминание. А в нашей стране, о, типа, картоны, ну, ладно, уже не первый раз. Это было только пред за Уралом такого не было. Не дошло. Егор, я хотел спросить, просто сегодня по улице ездила, хотел спросить, вот эти вот фиксации скорости, они вообще перестали работать, фиксаторы скорости, собственной скорости моего автомобиля? Есть некоторые, они работают от солнечных батарей, и аккумуляторы, которые у них стоят, они быстро выходят из строя, естественно, они, скорее всего, просто уже... Больше половины, я видела, что молчит, ну, гру гру грубо говоря, спят. Ну, спят. За, за обслуживанием дорожных знаков и всего остального у нас отвечает департамент городского хозяйства и управления дорог. То есть можно к ним позвонить, сообщить, что ваши знаки не работают. И они, естественно, обязаны Опять же, инициатива это была хорошая, ну, то есть как бы предполагалось, в общем-то, контроль собственного, мы, мы, кстати, вот, собственной скорости. Да, мы, кстати, вот по этим знакам высказывали одно из мнений о том, что все-таки сделать их передвижными, потому что люди все-таки привыкают к одному ну, и тому естественно. же месту. А, когда он появляется в разных местах, естественно, в общем скопе, да, это, грубо говоря, как будто их много. Вот так. Хорошо, мы продолжим общение с Егором Фроловым с, э, буквально сразу через несколько минут после выпуска новостей. Автопятница. Программа о машинах и людях, которые их любят. 8 часов 47 минут в городе Красноярске. Это радио «Комсомольская правда». С вами в студии Сергей Уразов, Юлия Сысоева. И также напомню наш гость Егор Фролов, координатор Федерации автовладельцев России в Красноярске. Доброе утро, Егор. Доброе утро. А, Егор, ну в целом мы вот а, обсуждали тему дорожных знаков. Появление этих дорожных знаков, исчезновение. исчезновение. Самое главное, самый большой ребус этой недели, как незаконно убрать незаконно установленный знак. Нет, это просто разрыв шаблона. Ну, 30 значит... числа будет э, повторное рассмотрение дела, где судья уже ожидает только доказательства от ГИБДД. Если ГИБДД не предоставляет доказательства, их постановление в отношении возбуждения административного дела будет считаться недействительным. А, то есть еще они возбудили дело, они, что в знак... В отношении убрали? меня возбудили административное дело по поводу незаконного сня снятия знака. И если... Э, ну, не знаю, каким образом смогут доказать Что знак БДД. был законный? Что знак был законный, мне грозит штраф 5000 рублей. Так, а если знак, если они докажут, что знак законный, снимут с тебя 5000 рублей, какие у них могут быть печальки за то, что они там воткнули свой знак? Если он был незаконный, да. а, и, ну, а с меня, естественно, да. если он был незаконный... И, и снимается все обвинения, Все так? обвинения в последующем действии будут такие, что придется сотрудникам ГИБДД возвращать пострадавшим людям деньги. Mm -hmm. Вот он... это процесс. Но дело тоже, том, возвращать будут не долгие, свои, а государственные долгие. деньги. Да, плюс, представьте, эвакуация автомобиля, штраф полторы тысячи, то есть эвакуация автомобиля полторы, штраф полторы плюс штрафплощадка, плюс такси. Там суммы накапливаются нормально. На а сколько деле. человек, интересно, пострадало так в общей массе? Ну, в общей массе на сегодняшний момент мы считали от 30 до 50, но... Обалдеть. На сегодняшний момент, еще раз говорю, мы как раз с моим адвокатом сейчас готовим бланк обращения исков в суд, для того, чтобы все пострадавшие автовладельцы смогли после завершения всех этих дел написать обращение в суд и искать свои деньги. Ну, все не напишут, я, насколько понимаю, ну хотя бы половина. Ну и то, и то дело. Ну, потому что. Мы, мы сейчас... готовы даже за некоторых автовладельцев по э, доверенности, нотариальной представлять доверенности их представлять их интересы, им не обязательно даже ходить в суд. Ну, в принципе, Федерация Автовладельцев России, да, в Красноярске есть представительства, они могут в этом случае помочь людям разобраться, почему бы и нет. Вот я у Егора спрашивала уже за эфиром, мне кажется, что платных парковок меньше стало в городе, но ну, почему-то вот взгляд падает на некоторые бывшие места. ты просто перестала ездить на автомобиле. Нет, нет, я обращаю внимание, что исчезли паркоматы, значит, я так понимаю, исчезло парковочное место, платное парковочное место. Это так? Да нет, дело в том, что то, что обозначено было изначально, оно такое осталось. Паркоматов не хватает Они, видимо, сейчас решили хитрым образом С одного старого места убрать Поставить на новое, обозначив Что вот да, вот они у делать. нас прибавляются mm -hmm. Но это так же, как я вам рассказывал, Только что про знаки, которые фиксируют Вашу скорость и показывают вам ее То есть схема такая, которую я предлагал переставлять данные знаки, чтобы казалось, что их много, но, скорее всего, по такому же методу пошли с платками парковками. Да, вот так вот. Так, так. Помогаю, пока закрыть парковочную тему, приблизиться к четвертому, парковочную да, тему. к четвертому мосту, который, в общем-то, вот, еще не запустился, но уже провел, провели проверки там его гарантов, как говорили и шутили люди, становились ли под четвертый мост его инженеры, которые сооружали. Помнишь, раньше была такая практика, в советском периоде, когда под мост становились люди, которые его проектировали Вот в соцсетях очень посмеялись, когда самосвалы шли на проверку мощности э, гаранта моста четвертого Вот, в общем, такие были слухи Но что в целом, если оценивать четвертый мост? Ну, на сам четвертый мост мы еще не ходили, потому что он закрыт. Ну, для общей А самосвала у Егора нет, поэтому да, самосв... он прокатиться не удалось. Да, так. именно участие в данных мероприятиях нас почему-то курдор не приглашал. Мы бы с удовольствием бы, конечно, там поприсутствовали, посмотрели бы, как что происходит. Может быть, и людям рассказали, но, видимо, у них своя преслужба хорошо работает, и они на нас не надеются. А может бояться о том, что мы все обхаем. Вот, Ну, и если говорить о подъездных путях, которые делаются за бюджет города То мы вот недавно тоже проводили рейд И выявили, что ну, на том участке, где уже именно уложен верхний слой, где есть вырубки То есть мы полагали, что кто-то этот участок уже принимал, раз имеются вырубки Кто-то уже утверждал Но как раз на этом же участке имеются, по э, нахождение ливневых канализаций Они имеются выше уровня проезжей Я части. видел фотографии Бордюры э, Классно клонятся в разные стороны угол э, проезжей части угол автобусной остановки они сделаны так что они скапливают воду как самым нашел... даже мелкий дождь в течение там часа да, или двух да, да, да. будет я как раз воду. проводил рейд когда вот проморосил утренний дождик а потом его не было то есть светило солнце и я как раз делал вот этот рейд э, имеются пешеходные переходы непонятно упирающиеся в газон затем в забор то есть, ну, может быть, это на перспективу, да, чтобы Почему? Потом, да, Потому что гладиолусы? Не, не переделывали, да, но зачем, как бы, на это, на сегодняшний момент тратить деньги для того, чтобы это сделать? Бюджет а, надо освоить. Да, плюс столбы, которые у нас делаются по принципу Молокова свободны, стоят посредине тротуара, а это означает, что, э, ну, уборочная техника не сможет убираться на этих участках. Вот это у меня, фишка. У вот ничего вот, вы вопрос, Я живу вами, на Молоково, почему... это очень экзотически. Идешь, и посредине тротуара видишь столб. Мне просто один вопрос, а зачем? Его же можно левее или правее отнести Тут какая технология ну, столбы когда еще капают Ну такие вопросы надо задавать Гражданам проекту, которые рисуют вот такие схемы Непонятные для чего Каким они пользуются Какой логикой, когда они расставляют Такие Столбы пешеходные переходы и так да далее. Да ладно, хорошо, Егор, одни рисуют, но вторые-то принимают работу, что никто ничего не видит, или все с закрытыми глазами а все делает. по приемке основываются на то, как... Написано. На документ, который да. был принят и подписан. Да. Юля, вот эти участки дорог принимают не пешеходы, а пассажиры служебных автомобилей. Пассажиры Камрей. Ком Камрей. Камрей. <laughs> Нет, ладно, бог с ним, но мы говорим про уборочную технику, мы не говорим про пешеходу, про возможность убирать а ты думаешь у нас так много уборочной техники, Юля? Ты вообще в каком Красноярске живешь? Я не тебя, ну, человек я тебя с лопатой пройдет там. Лезет пройдет между... лопатой пройдет. <с с лопатой а, пройдет. Но только он, вот он до туда не дойдет. Почему? Вот, ну потому что это далеко от инфраструктуры для того, чтобы человек с лопатой до туда дошел, он потратит полдня. Может его на автобусе служебным довезут? Может. И все? Мне очень нравятся сейчас бригады такие уборочные, а -а -а. которые выбрасываются таким. Э, списназом да, да, десантом, да, и да. они тут же все убирают. Вот так вот и будет. четко на лопату было и рассчитано. Это естественно, а вы какие-то там эти кэт-мобили, кэт эти всякие, это ерунда, это все для заграницы, для зажравшихся забугорцев, а мы нормально. Эти еще, знаете, будут это, лед скалывать этот, топо топор на металлическую палку приваренный да. и будут а брусчатку. Ты что видел. Такое? Да, они, они, постоянно бру они постоянно так брусчатку чистят. Да. А брусчатку? Вы, не, вы сейчас пройдитесь по брусчатку, видите, ребрышки на ней надолблены. Это как раз вот. Топором. Это вот так и чистили. Это последствия, да, вот этих... Юля, гу... последствия это, это да. ты, понимаешь, это ты там в Минске бываешь, там в Европе гуляешь, там технику видишь, видела, там удивительные а мы -то автоматы, нет. а мы-то нет. Слушайте, перестаньте меня огорчать, честно, я сейчас заплачу. Еще у меня вопрос, немного времени осталось, по поводу вот развязки на Дубровинского, новой. Какие-то там все-таки возникают проблемы. Кто-то говорит, что просто не привыкли к новой развязке. Кто-то говорит, что все-таки неправильно, это приоритеты расставлены по улицам. Там действительно, первоначально, когда ее сделали, не было светофора, там были ДТП, когда запустили светофор, начали образовываться пробки. То есть у нас, как обычно, не рассчитывают заранее все маневры и схемы движения у нас смотрят по тому как пойдут как один из чиновников сказал но мы же не можем понять э, как поведут себя автовладельцы в той или иной ситуации то есть для чиновников мы как животные которые знали да да то есть мы не можем определить куда она побежит вот когда она эта обезьяна побежит тогда и будем ее ловить а представь как им тяжело в этом зоопарке работается вообще кошмар жалко людей у нас сегодня да. Мы просто недавно читали новость о том, что на Дубровинске там постоянно сейчас аварии, постоянно какие-то проблемы возникают, из-за этого пробка. То есть место, которое в принципе было более-менее проездное, я имею в виду, да? То есть как это можно было проехать? То есть сейчас там постоянно пробки заварить. Там действительно раньше на этом участке не возникали вопросы по пропускной способности. То есть там левая полоса и так поворачивала налево тем, кому прямо, они так сужались в одну попус. Сейчас как бы вроде... Противоречий там не было, Хоть и сделано красиво, но все-таки до конца не отрегулировано, и естественно, в связи с этим возникают и ДТП, и пробки, и плюс там ну, не вся разметка на дороге еще нанесена. Единственный из плюсов вот, на новой развязке съезд с 4-го моста, мне понравилось то, что сейчас стали использовать оранжевые столбы для дорожных знаков и светофоров, потому что все-таки оранжевый столб в этой серости нашей массы он он более увлекает. выделяется. да. И этот вопрос мы принимали еще на комиссии по безопасности дорожного движения в прошлом году. Ну, наверное, вы имели в виду не только столбы вот в той части расположения? По мы, всему по городу, всем городу, да. Они будут со временем все меняться. Плюс мало кто знает, дорожные знаки на проезжей части, превышая двух полос, должны располагаться над проезжей частью Вот как раз на Дубровинского этот вопрос учтен И там ровно на растяжках над проезжей частью, над каждой полосой установлен знак направления движения по полосам Осталось к этому привыкнуть, потому что люди привыкли смотреть сбоку, а не, не наверх э, некоторые некоторые привыкли еще смотреть потом по предыдущему автомобилю. Абсолютно, да. По потоку они ориентируются. А еще некоторые за автобусами передвигаются. Судя по дороге, которая идет с Красной Армии туда, по Кицхавелле, где сокращено было количество полос, все ориентируются по автомобилю. И вот так интересно наблюдать, кто помнит, да, что здесь уже одна полоса для движения. То есть тот едет, а кто не помнит, так две машины вот так пристроятся, за ним еще две. И едут все такие мы... радостные друг за другом. У нас-то предложение как раз вот по ладу Кицхавелле было о том, чтобы со стороны как раз Галаевке сделать две полосы, увеличить на одну полосу, сделать еще одну полосу. А в сторону центра именно три полосы. Ну, видимо, денег не хватило и сделали одну полосу. А, кстати, место там есть. Место достаточно, есть, Чтобы да. сделать еще одну там полосу. Там федеральный кабель проходит. Я вас прерву, у вас 15 секунд в эфире, чтобы попрощаться, дорогие друзья. У нас есть следующая пятница, следующая пятница, где, в общем, вопросы... Ебур Фролов опять будет в эфире радио Комсомольская Правда. Мы будем делать обзор автомобилей событий за неделю. Спасибо тебе огромное. Спасибо. Всем слушателям хотим сказать, после Большого выпуска новостей мы еще полчаса в эфире. Авто